Привет, Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Вы когда-нибудь чувствовали, что люди не слушают или не обращают на вас внимания? Или вы когда-нибудь задавались вопросом «люди игнорируют меня?» Почему? Быть проигнорированным – это больно и может сбить с толку, особенно когда это исходит от людей, которых вы знаете и любите. Независимо от того, кто именно кто вас игнорирует, вы можете захотеть понять, почему и что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию. Итак, вот 8 тонких привычек которые заставляют людей игнорировать вас. Номер один. Вы слишком стараетесь. Мы хотим налаживать связи с людьми, которые нам интересны. Мы знаем, что для этого нужно инициировать и поддерживать контакт, и позволять связи развиваться в течение долгого времени. Когда вы принуждаете людей к взаимодействию, это отталкивает их от вас. Они могут понять, что вы не неискренни, потому как меняется ваша личность в зависимости от того, с кем вы находитесь рядом. Хотя отношения с друзьями не похожи на отношения с коллегами. Когда вы слишком стараетесь быть тем, кем вы не являетесь, люди могут почувствовать ваше отчаяние и могут отстраниться. Второе. Вы эгоистичны. Хотя слово «нарциссизм» имеет плохую репутацию, «здоровый нарциссизм» — это хорошо. Это уверенность в себе и хорошее мнение о себе, что нормально и необходимо. Однако, когда вы постоянно говорите только о себе и перехватываете внимание у других в социальном плане, это может вызвать недовольство людей. Потому что вы не вносите вклад в группу где другие тоже вносят свой вклад. Если вы считаете, что только вы заслуживаете комплиментов и внимания, и что все остальные должны услышать о вашей поездке в Париж, они воспримут это как высокомерие и отвернутся. А если вы тот друг, который всегда удобно забывает свой кошелек, и вашим друзьям приходится платить за вас, о боже, это может быть ваш последний бесплатный ужин. В-третьих, вы отключаетесь. Когда вы находитесь в кругу друзей или коллег, участие в разговорах может способствовать повышению морального духа или просто время, чтобы выговориться. Когда вы слишком социально пассивны или вам не хватает напористости, люди могут расценить это как отстраненность или что вы не заинтересованы в разговоре. И начнут вас игнорировать. Нам всем нравится общаться с людьми, которые в свою очередь общаются с нами, поэтому пассивность может заставить их игнорировать вас. Номер четыре. Вы крайне негативно настроены. Негативно настроенные люди утомляют. Это похоже на марафон, который никогда не заканчивается. Ваша энергия истощается, и вы просто хотите уйти. Иногда злиться и быть подавленным – это нормально. Потому что эмоции – это нормально, но люди будут убегать и прятаться от негатива. Если вы человек, который лицемерно относится к другим, никогда не счастлив и предпочитает быть несчастным, то люди будут игнорировать вас. Потому что хроническая негативность заразительна. В пятых, язык вашего тела отталкивает их. Не нужно быть экспертом в языке тела. Чтобы уловить, когда вы кому-то не нравитесь или не интересуется вашим мнением, потому что все мы – социальные существа. Мы обычно понимаем социальные сигналы и что они означают в определенном контексте. Если вам кажется, что люди игнорируют вас, удивительная причина может заключаться в том, что язык вашего тела непривлекательный или оборонительный. Вам не нужно постоянно держать руки на виду, чтобы продемонстрировать открытость, но в целом зажатые позы, такие как складывание рук, хмурый взгляд и взгляд в сторону, обычно являются признаком того, что вы не заинтересованы, и люди могут уловить это и предпочесть держаться подальше. Номер 6. Вы не берете на себя ответственность. Еще одна привычка, которая заставляет людей игнорировать вас, это быть безответственным, а затем не признавать свою вину. Быть настоящей жертвой – это ужасно, но когда вы вечная жертва, люди не захотят быть рядом с вами. Если вы тот, кто никогда не виноват или виноват даже тогда, когда виноват, такое поведение — хорошая причина, чтобы люди не общались с вами. Иногда вы можете быть жертвой, но нельзя быть жертвой все время. Отсутствие ответственности за свои действия и последствия делает вас нежелательным. Номер семь. Вы слишком интенсивны. Страсть — прекрасная вещь. Это движущая сила творчества и восхитительная, привлекательная черта в человеке, особенно когда страсть относится к чему-то в их жизни. Противоположная сторона этого явления, когда страсть человека приводит к тому, что он становится властным и контролирующим. Социальный тиран, который хочет контролировать все. Что делает каждый? Они не заботятся о том, какое место лучше выбрать для друзей. Для коллективного ужина. Они выберут одно, и на этом все закончится. Такое поведение воспринимается как властное, а никто не любит, когда над ним издеваются. И, наконец, номер восемь – вы слишком нуждаетесь в помощи. Просить совета и поддержки у друзей – это нормально, особенно когда вы проходите через что-то сложное. Приятно знать, что у тебя есть на кого опереться. Но если вы относитесь к тому типу друзей или коллег, который нуждается в постоянном одобрении своей работы или ему нужно постоянное ненужное одобрение, чтобы что-то сделать, это может стать причиной упадка и истощения окружающих вас людей. Если вы иногда не стоите на своем и постоянно обращаетесь к другим за помощью, люди будут считать это навязчивостью и нуждой и начнут вас игнорировать. Это может помочь принять во внимание и другие факторы, например, что неспособность читать и давать социальные сигналы может быть причиной или как социальная тревожность может иметь значение. Какие-то из этих пунктов вызвали у вас отклик? Если да, то они могут быть подсказками о том, какие привычки могут быть неприятными. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им с друзьями и сообщите нам об этом в комментариях ниже. Как всегда, исследования и ссылки указаны в поле описания. До следующего раза и суперспасибо за просмотр!